всем привет с вами сергей иванов и я продолжаю голодовку samsung сегодня я хочу рассказать о своем наблюдении следующее Значит, после перехода на скудное питание чем я питаюсь можете посмотреть в предыдущих видео все видео пронумерованы максимально подписаны в описании, картинка соответствующая, чтобы можно было понятно, идут по порядку, поэтому смотрите, чтобы ничего не пропустить, видео короткие, подписывайтесь, не знаю, чем вся эта голодовка закончится, идеи позитивные, она простая, я хочу сделать компанию Samsung лучше в мире и встретиться для этого, Это задача, встретиться лично с президентом компании Samsung, вот так-то. Вот. Значит, э, как я уже в предыдущих видео говорил, организм пытается экономить на всем, на всех лишних телодвижениях, э, чтобы выжить. Я люблю свой организм, спасибо, что он меня терпит. Видите мой разум, что творит над моим организмом, он сопротивляется. Ну, я с ним договорюсь. Продолжим. Э, значит... Я так понимаю, я не знаю, чем это все закончится конкретно вот, вот в этом вопросе. Значит, у меня снизилось зрение. и Это я почувствовал во время голодовки. Не знаю, восстановится это зрение. Ну, во-первых, я не знаю, чем все закончится. Понадобится это зрение, ладно. Будем о хорошем думать. Будем думать, что компания Samsung вот такая. у нее... Ладно. Мозги. У руководства компании есть мозги. Они все сделают правильно. Ну, это их вопросы. Мой, мои вопросы. Это мой, мои вопросы. Вот. Так что зрение снизилось. Снизилось, да. И уже как бы... И довольно-таки чувствительно с ней делалось. То есть, вот в очках я сижу, да, уже в очках я какие-то вещи хуже стал видеть, да. Там без очков так однозначно. То есть, раньше я без очков мог так смотреть, там, какие-то определенные вещи, да. Вот, сейчас я их хуже вижу приходится чаще, ну, ловлюсь на мысль, что чаще ходят, ну, наши очки, так-то их для чтения, используют вот, для общения с вами, чтобы умно выглядеть, ну, так что вот один из побочных эффектов голодовки Samsung это снижение зрения, не потеря, что не сказал потеря, снижение зрения, так, на этом все, подписываемся, смотрим, чем это все закончится, уже много дней голодаю попозже узнаете сколько эм, вот э, значит спасибо за донаты приятно удивлен да присылайте мне донаты на еду что ли э, мне ж есть нельзя пока и потом я не собираюсь ладно на будущее не буду забегать что, что там будет потом единственное я там ладно, запустил тему самого жаба душат но кому интересно узнать сколько витаминов в моем теле в разных обстоятельствах поэтому засылайте донаты под названием тест витами... тест витаминов samsung Нет, на тест а вот тест на витамины samsung вот так вот так и пишите. На тест, тест на витамины Samsung. Вы уже мне извините торможу. Реально, когда голодаешь, организм экономит даже на таких вот мыслительных процессах, сообразительных и концентрации. Вот как-то так. Подписывайтесь, донатьте, присоединяйтесь. Мне самому интересно, чем это все закончится. До встречи в следующих видео.